День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов и очередное видео о проекте Diamond Profit Center. Друзья, видео важное, информационное. Я его записываю 14 августа 2014 года и размещу на всех роликах, которые я писал до этого числа. Почему? Дело в том, что у меня изменилась политика в отношении построения структуры в проекте Diamond Profit Center. Друзья, чтобы не наделать ошибок, пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, если вы приняли решение регистрироваться. Значит, я. Сейчас, вот с этого момента, регистрирую под себя только рекламодателей. То есть людей, которые не будут в этом проекте строить структуру, в принципе, которым нужно только одно – рекламировать свои ролики. Люди, которые просто-напросто будут покупать рекламные пакеты и продвигать свои сайты, ролики, группы в социальных сетях и так далее. Что вам для этого надо делать? Тогда нажимайте на кнопочку точнее на ссылку, которая будет под видео нажимайте на эту ссылочку, проходите регистрацию рекламодателем пополняйте бюджет и из этого, точнее пополняйте баланс из этого баланса оплачивайте рекламные пакеты Значит, как это делать, я рассказал в отдельном ролике который есть у меня на канале Значит, все остальные люди, которые хотят работать в этом проекте Которые хотят строить структуру в этом проекте. Пожалуйста, не регистрируйтесь под меня на автомате, то есть, не позвонив мне в Skype, предварительно не обговорив со мной. Почему? Специфика этого проекта состоит в том, что если у вашего пригласившего закрыты позиции, то вы просто-напросто уходите наверх, то есть к вышестоящим людям смысл кормить верхушку. Я вообще не вижу никакого. Поэтому лучше я вас поставлю в свою структуру под кого-то, под людей, которые работают. Вы остаетесь моим приглашенным. То есть вы получаете все бонусы, которые я отдаю своим рефералам. Но вы сделаете хорошо не наверх, а людям, которые работают вместе со мной. И мы будем расти корнями вниз а не вширь и вверх, как предлагают создатели этого проекта. Поэтому, пожалуйста, напишите мне в скайп, скажите, что вы хотите зарегистрироваться. Я вам дам реферальную ссылку одного из моих партнеров, которые активно работают в этом проекте. Точно так же будут поступать и с вами, если вы перейдете на партнерский пакет в этой программе. Спасибо большое досмотревшим до конца. Нажмите, пожалуйста, лайк. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии.